А от мы от от э э э э. Привет. Четыре. Лично я... Мы... Короче... Я хочу сказать, Костя, мы будем надеяться в следующем. Смотри, а как мы будем действовать? Берем, сначала всем копим на одну кирку. Ну, типа, сначала покупаем простые кирки, там, железные, а потом копим одному человеку на кирку три на три. Допустим, тебе. Да, да. А, Давайте ну... Давайте копать мы будем, сначала будем, будем копать, чтобы лет. потом железными. Вот Держи. Костя, э на. А еще... Не... Без изумрудов не добыть же. Без изумрудов не железный. получишь. Изумруды можно добыть, но мы и будем. Мне дай железную, пожалуйста. Дай мне. Бесполезный райд. Бе и слепому человеку дали. Я не слепой, я добываю изумруды. Не бывает изумруды. Я, спою, я поспорю что то, что ты не слепо. Ну ладно. Так чат, где проз... более менее прозрачным. Громкость. Так я, я, я сиди. Держи. Давайте все ровненько. Я перфекционист и хочу оставить карту ровной, а не траншей. Нет, Лука, ты. Это перфекцион. тупо. Лучший дизайн. Все равно, знаешь что? Где дом? А, да. Нормально. Я из Как вы я, я сам. Я сам Мне не нужна. Вот Лишь, у меня а -а -а. стоит на 28, но я поставлю на 47. Надо, надо сразу на три на, на 3 лучше. Тела у нас 4. Если ты, Костя накопает 2 стака сразу же, то тогда хватит. У меня уже 18 замер. У меня уже 18. У меня уже 18. Считаю, Костя! Не копайся туннелями! Оттуда может, чел... Оттуда, может человек прийти. Иначе будет полная... Да, если вы Это кошмар. Райт. Райт. Смотри, как здесь ровно. Райт. Райт. Райт. Райт. Райт. как здесь ровно. Райт. Райт. Держи! Спасибо, спасибо. Иду, иду, иду, иду, иду, иду! Так, здесь 25 изумрудов, камень, камень! Райт куда-то в какую-то жопу спрят! Райт опять! Вот Райт right повторяет! Я я копаю, можно Райду можно я... Виника по башке стукнуть? Да, Костя, можно Райду по башке утюгом стукнуть? Райд вперед и копается туннелями. Вот так вот. Ну а туда люди придут и потом и потом хана нам всем. Вы сами начали перфекционизм. Так тут причем перфекционист. Ты сейчас туда копаешься, а потом отсюда сам придет человек. На Райд не рай, только рай, перфекционист, Райд еще и жмот. Хорошо, да. Вот все. Райд, помимо того, что он не перфекционист, если бы у него глаза вместо яйца вместо глаз, он еще и жмот. Еще и на вообще-то надо. Еще и меня предал, Влада. Я тебя тогда предал, чтобы... Ладно, в этот раз без предательств, только вы меня не дайте тоже. Райк, если ты будешь, не будешь слушать то, что тебе говорят, иди на базе, это значит, иди на базе. Ладно, возможно, будешь. А мы, возможно, тебе не кушать. А, а мы, возможно, когда не надо не будет раз, тебе... Ну сражайтесь, а я. Пусть ты дай камень, дай камень, дай камень, дай камень, дай камень. ФО. Вот видите, вот отсюда вот будет, зайдет сюда какая-то крестка. На я, собственно... я, я, я буду законить с либератизмом. дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай да Каждар, Костя, если у всех будет по кирке три на 3, то тогда Я все быстрее вооружатся. <свечный sigh> а. Ломаем Ладно, все тактики. Если мы ]ônginion. проиграем на первое же волнение за кости, то, знаете, моя тактика самая лучшая. <свечный sigh> Мы хотя бы до второго, до второго места доходим. А я сидеть на бассейне хочу всё время. А тебе, не, не вредно. Напомнится, напомню что человек с кактусом, ты его перепутаешь с нами, и все и тебя убьют, и ты все свои вещи потеряешь. Лицо разбью вообще. Разбью, да. Мы же тебе и заботимся. Да. Мы хотя бы с Лукой хоть немного увидим. Так, я попали. туда, я бегу на базу. Так, еще немного. Не ты где? О-ля-ля, болотный макбик. О- болотный макбик. А есть камень? ты ведь камень под это броню? Да я вижу, уже к нам идет желтый. Ну вот, а, у нас... Горы, Боже. Да. К нам идет желтый. Ты ну, желтый, пугай меня. А потом потом что... а потом... Райда, потом ты говоришь, что у тебя глаза не как яйца. Боже мой, я вижу. Ну, Райда, видишь, ты видишь просто в 4К просто. Да, Да. Да, у меня нет, в шахте, в помогать по вашей просьбе, а вы... Очень видишь? Райт. Right. Вы же прям... только и Костя. Да. Мы же... Не, на все Спасибо, я в Самая сказал, тупорылая можешь... игра. Но я говорил, то, что у него какой-то хреновый меч. А я говорил, надо действовать по моей тактике. Так бы, да. бы я хотя бы убежать Олег, Так бы я хотя бы убежать не надо. Так как бы тебя не кидали. Right. Боже, Райт, right. если бы тебя не кинули, что-то бы изменилось, а? Да, мы прям в Ну, он, несколько человек больше. Нас с рукой прийдет. Да, тебя бы, Райт, тебя бы вторую очередь... А, <соржу> ой, а не к А здесь не <соржу> кинутся. Да. да, Райт, ты бы сразу же... Ты, ты бы подумал, что это Хостя. Угу, и тебя убили бы. Вот ты так видишь, что к нам человек пришел. Напоминаю вам, вы попросили копать вам ресурсы. У него броня, Я да. Я копаю ресурсы, не знаю. Мы не можем видеть людей, чужих команд. Мы видим только тебя. Я вот не могу понять. Я вот ни одного могу не понять, костя. Если бы мы работали по моей тактике, вот вы видите: вы все туннели понаделывали, туннели, тут сто тысяч туннелей. Если бы все было ровно, без а всяких уж туннелей. Надо перфекционистки не копать, вот так вот не делать куча дыров. А, Рай, не... да. Изумруды. Вот, Райд, во-первых, вот этот вот туннель, по которому сейчас бежит Костя, сделал ты. Если бы его не было, оттуда я бы его не пришел. Не ну ты его начал делать такой же туннель. Да, кстати, Костя, там прямо идет броня, кровать. Ну, у них кровати нету. Ранение. Мы не видим их. Там изумруды были, чел. А, ты дыр ⁇ Если бы все попали ровно, то тогда к нам никто из туннелей не пришел. Не делали куча дырок вот этих лишних. Они бы прокопались, но мы бы их увидели, а так мы этого чела даже не видели. Ты там два стака изужил, Потому да, что спать, там а? было триллион дырок, и мы ничего не заметили. Рай, это не с этим связано. Связано то, что Рай копает туннель куда-то. Я не интер... копаю туннель, я копал только один туннель. Все, смотрим бой. Просто выглядит, тебя... как он не казать. Он дерется с воздухом. Воздух. Нет, нет, нет, воздух. Он дерется с воздухом. Воздух, воздух для меня всегда готовый. <мес> воздух его замочил. Я в